Всем привет, с вами Нинджа, и сегодня я решил сделать пилотный выпуск фишек CSGO. А именно, я решил начать с нестандартных смоков на карте The Dust 2. Я думаю, тебя это заинтересовало. Ну что, не буду испытывать твое терпение, давай уже начнем. А первый смок кидается у нас из тёмки за Т сторону, он кидается об этот бортик арки. Тем самым отрезая дальние АВП Также мы можем для удобства дать флешки, чтобы спокойно выйти на бэкленд и чекнуть все позиции Для начала мы чекнем наши АВП дальние, а дальше будем чекать остальные позиции Вот так вот просто мы заходим на Б Следующий смог также дается из темки, он кидается на Xbox в ниду, Тем самым отрезая АВП с нида, который не может отстрелить наш артель видите на него закрыт обзор и вы спокойно можете зайти на шорт и открыть дальше план а следующий смог дается абортик забора на сети спал тем самым отрезаем вижу и мы также заходим спокойно на а и плентим бомбу можно даже килы сделать а сейчас фишка для того, чтобы облегчить этот смог, мы сначала кидаем декой и посмотрим. Вот мы не попали. Теперь мы можем дать смог и теперь уж точно попасть в этот бот. Очень полезная фишка, я не знаю, пользуется ли кто-то, но стоило бы начать пользоваться ей. Вот так вот, киротко, мы также заходим на А и делаем окей. Следующий смолк у нас разворачивается с зигзага Как видели, там два наших врага Мы встаем на эту линию, целимся на эту линию И в прыжке кидаем смок Тем самым он отрезает нам весь вижен наших врагов И можем зайти спокойно на А Можем тут спрыгнуть и уже чекать дальше позиции Это будет очень нестандартно Следующий смок с, за сити сторону, он дается вот об этот бортик. А, как видели, нужно стать левее, тем самым он отрежет нам темку, выход из темки. А, мы можем запушить мид, если мы, нам это нужно, можем задержать их в темке. А следующий э, смог э, и наша фишка дается также на миду. Например, вот этот смок. Сегодня. Улетает у нас в Темку. Но чтобы дать его на Xbox, нам нужно взять немного левее. И он залетит прямо на Xbox. Тем самым также отрежет АВП смеда И мы также кушим а. Ну вот и все фишечки на сегодня. Если вам понравился ролик, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Ждете еще. Я буду рад увидеть это в комментариях. Продолжение